Режу в, в полях ромашки рвут. Сегодня ваши любимые песни из кинофильма будут звучать в нашей программе. Стою на полустаночке, в цветастом полушалочке. У меня сердце вот так вот запрыгало, понимаете? От радости, что вот я здесь буду, это вообще... Когда весна... Придет, не знаю. Ну, у нас э, в середине июля проводится день металлурга, и каждый раз мы поем эту песню. Это везде абсолютно верно. Я Привет, Андрей. Вечернее шоу Андрея Малахова. В субботу в 18.00 на канале Россия.